Всем доброго времени суток, с вами Катамхали, открыв халявные, ну, в кавычках, да, так сказать, коробки, все равно на это надо потратить определенное количество времени, а время это тоже ценный ресурс. Ну, кроме флажков камуфляжей, ну, два раза по 500 голды там выпало, в общем-то так, что прям что-то интересное или стоящее, ничего, можно сказать, мне не досталось. Ну вот сейчас приобрел 20 гигантских коробок. Ну, гарантированно. Да, сейчас в этом году у нас гарантированная награда. Это какой-то премиум. Просто единственное надо было сделать. Это тоже более правильно. Из гигантских коробок, к примеру, гарантированная награда это прем более высокого уровня. Там с 8 до да, 8, 9. Ну и сейчас и десятки у нас в контейнерах еще присутствуют. Из больших коробок, к примеру, шестерка-семерка. Ну из маленьких коробок это гарантированно какой-то там низкоуровневый прем Правда, 99 штук их надо открыть Чтобы это гарантированно сработало Да, если за 99 штук ни один не выпал Ну, это прям, конечно, очень печально Но, насколько мы знаем, процент там очень маленький В общем, хватит размусоливать Хочу уже сам открыть и посмотреть, что там внутри будет Да, гарантированно один прем сегодня выпадет Причем после 12, по идее, коробок Так, ну, первый... 30 флажков гидра. Еще 11 коробок до гарантированного премиум корабля. 30 флажков сцилла. Давай, давай, заваливай меня флагами. Ха-ха, 30 флажков виверна. Ну, хоть флажки разные. Блин, четвертый контейнер и еще флажки. Василиск. Так можно, конечно, очень... О, наконец, -то. шестой уровень, то есть гарантированно... О, я еще гарантированно один прем могу точно вытащить, да? Я не знаю, сбрасывается там или нет, но как в танках это сделано. Вест-Вирджиния 1941 года. Но ну, шестой уровень хотя бы и не пятый, четвертый там, и не третий. Так, надо, надо посмотреть в порту. Вот она, Вест-Вирджиния. Классический, да, такой... Американский линкор. Кстати, орудий немного. Всего 4 башни по 2 ствола. У прокачиваемых это обычно 3 орудийные башни. Живучесть может здесь... А, ну конечно, 6 уровень и 406 мм. Калибр для такого уровня достаточно крупный. Но, наверное, точность будет оставлять желать лучшего. Лучшего, так сказать. Ладно, потом... На этом корабле. Так, надо добавить в основные. Так, как тут в основные? Вот, назначить основным. Потом сыграю, сделаю обзор. Так, давай дальше. Дальше будем открывать. Хотелось бы, конечно, прем какой-то повыше уровнем. Ну, хотя бы восьмерку. О, две с половиной тысячи голды. Вернулось. То есть на эти контейнеры потратить там сколько? 18 с чем-то тысяч. Вот две с половиной тысячи вращается обратно. Так, опять флажки. Флажки, флажки. Блин, даже лучше камуфляжи бы какие-то. Камуфляжи хоть продать за серебро можно. Флажки, может, тоже можно, но флажки гораздо нужнее на кораблях. Ну, 20. 20 камуфляжей, но это только на продажу. Потому что я катаюсь, стараюсь с камуфляжами, покупая в Адмиралтействе те, которые идут на прибавку к кредитам. Не, ну 5 камуфляжей это так себе, да, из гигантского новогоднего подарка. Такое себе удовольствие, я бы сказал. Еще один премиум корабль. Так. Японский линкор Мацу. Опять всего лишь шестой уровень. Да, низкоуровневые превы пока что выпадают. Да, пока что. Может, больше ничего и не будет. Так, посмотрим, что из себя МАЦУ представляет, да? здесь у нас есть торпедное вооружение, 4 аппарата по, по одной трубе, что ли? то есть две торпеды на борт, 7 километров дальность хода, ну, такие ситуативные, да, где-то с противостояния с близкой дистанции с вражеским линкором у нас будет небольшое преимущество за счет двух торпед на борт. Так, что у нас тут касательно артиллерии... Ну, артиллерия тоже, я бы сказал, для шестого уровня 410 миллиметров. Крупноватый, конечно, калибр. Ну, ПМК по постолько, поскольку, на него можно внимание не обращать. Тоже добавляем тебя в избранное. Точнее, назначаем основным. Тоже будем делать потом обзор. Так, осталось 9 коробок. Ну, шанс увидеть прем, конечно, все-таки еще есть, но он призрачно небольшой. Ну, в основном флажки выпадают. Хоть бы разочек там, ну, месяцок премиум аккаунта, я бы не отказался. О, третий корабль, блин, пятого уровня. Не, ну, так, так, так, такое себе, немного расстраивает. Так, что там, кстати, за премиум? Что-то я пропустил. Итальянский, что ли? Там, по-моему, был какой-то эсминец, да? Вот, Сирока, точно. Итальянский. Главный калибр, 4 по 1, 130 мм, 6 секунд, время перезарядки, маскировка, ну, с капитаном будет около 6 км, неплохая, торпеды, 2 аппарата по 3 трубы, время перезарядки 75 секунд, дальность хода 7 км, то есть, ну, неплохой, возможно, универсал. Ладно, тоже тебя добавляем в основные, еще 6 контейнеров. Давай, прем. Ну, прем восьмого уровня. Хоть один. 30 флажков дракон. Ну, флажок хороший. И еще 30 флажков. Теперь красный дракон. Кстати, флажок так себе, да? На фоне других. Вот этот смех, наверное, добавили специально. Что игроков троллить. хо хо хо хо хо Блин, пять камуфляжей восточный фонарь. Вот 20 еще куда не шло. Причем камуфляжи вот эти вот зимние узоры хорошие. Потому что дает 30% прибавку к кредитам. Как раз на корабли 10-9 уровня эти камуфляжи вешать... Очень выгодно, да? На прокачем получается. Так, а что это у меня тут в конце? Что это у меня в конце тут <laughs> за коробка такая? Получается, я 19 открыл, что ли? Ну, а когда я успел еще один открыть, что-то даже не помню. Ну ладно, наверное, случайно где-то как-то даже не заметил. Ну, если честно, я ожидал большего. Ну, может, зато ладно, будем смотреть на модельку. Корабль... Красивый, да, такой, с уникальным камуфляжем, здесь он, да, Т-62 там, такой, как будто, как будто советский танк, да, аббревиатуру, хотя это французский эсминец. Ну, я не знаю, делитесь своими впечатлениями, кому как, кто открывал коробки, кому что выпало и кто доволен. Кто недоволен, ну кому-то повезло, да, у кого-то там выпал корабль 10 уровня, у кого-то 9, да, кто-то бывает покупает всего там 5-10 коробок, и ему выпадает что-то интересное, кто-то покупает, блин, 20, 30, 40 коробок, ну и получает вот эти вот премы, Ну, шестой уровень еще куда не шло, но пятерки, согласитесь, с гигантской коробки. Вот как я говорил, лучше из гигантской гарантированную награду все-таки делать корабли повыше уровня, и игрокам будет интересней. Ну, я думаю, компания от этого не обеднеет, ну и меньше будет недовольна. А то потому что вот этот гарантированный корабль, ты столько, получается, тратишь на эти коробки. Да, если посмотреть, сколько в рублях это интересно стоит. Просто я-то за голду купил, да? Голда, вон, 18 тысяч пятьдесят. Ну, нельзя увидеть за деньги. А, ну это надо идти, наверное, в этот. В премиум-магазин, там смотреть. Ну, не знаю, может, если... По настроению, если будет, может, разорюсь потом еще, да? 27 тысяч голды есть, куплю еще 20 коробок. Ну, не знаю, посмотрю, будет ли вообще желание. Потому что после вот, да, вот таких открытий как-то, ну... Немного, немного оставляет неприятное впечатление Ну ладно, будем тут, тут радоваться, что у нас скоро Новый Год Всех еще раз поздравляю с наступающим Хоть еще и почти три недели, ну две с половиной до Нового Года Но уже все равно надо создавать вот эту вот атмосферу, настроение Не будем расстраиваться Вон тут написано Happy Holidays Как это переводится? Ну Happy счастье, а Holidays каждый день что ли? Не, каждый день это Every Day